Конечно, не забываем классику. Народный формат 20 на 30. Представим несколькими сериями, потому что серия Турати. Это плиточка под ткань, ненавязчивый бежевый ткань с несколькими вариантами ярких цоколей, включая даже вот такой вот интересный лимонный цоколь, который сделан с фактуры подушечек капитане в формате небольшом. Получается в 20 на 30, и подушечки еще меньше, чем 30 на 60, естественно. Вот. Комбинации могут быть различные, как с базой такой вот ненавязчивый под простую ткань, так и капитане может быть в стиле колоката, то есть верхней частью этой плитки может быть мрамор, тоже с фактурой подушками капитане и с массами интересных декоративных элементов, включая вот такие яркие колонны. Координированным полом может быть мрамор колоката в формате 20 на 20. Тоже новинка керамогранит в одном калибре, можно использовать и на стену естественно. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете перейдя по ссылке в описании.